Всем привет, на связи Red Phantom. В данном видео хотел бы поговорить про RMR капсулы, Возможно ли рост их или же будет обычная коррекция или спад цен. Постараюсь уложить материал максимально кратко и понятно. Итак... На момент съемки 2 июня вечером цена РМР капсул составляет около 13 гривен 40 копеек. В последние 2 дня цена начала очень сильно расти. И если с такими темпами данная наклейка продолжит расти, она спокойно может идти до изначальной цены, а именно в 1 доллар за одну капсулу. Но чтобы она дошла до такой цены, ей потребуется в лучшем случае 2-3 месяца. Теперь поговорим о том, когда же все-таки стоит сливать капсулы, если они подорожают. Скорее всего, это произойдет уже где-то в сентябре августе и тогда это будет самый лучший период, чтобы продать капсулы, потому что уже в октябре стартует стогольмский мейджор и скорее всего его уже не отменят из-за карантина и Valve начнут его проводить, а как вы знаете на мажоре всегда появляются мои капсулы, стикеры других команд и я думаю в этом году они будут очень успешны, если будет слишком много на рынке, то цена на РМР может обвалиться, так как некоторые наклейки вообще продаются по одной гривне или даже по 50 копеек это очень мало это самый рекордный низкий прайс для наклеек в истории ксго так что скорее всего когда наклейки подорожают хотя бы до того уровня чтобы их можно было продать и окупиться в 2-3 раза вот тогда их и нужно будет сливать если же наклейка не будет расти то стоит подождать пока их станет все меньше и тогда уже можно будет их продавать. Ну а я думаю, что цена также будет еще и зависеть от наклеек Na'Vi и в том числе золотых наклеек абсолютно любых команд. Так как чем дороже будет золотая наклейка, тем больше будет желание у игроков купить эти капсулы и попытаться выбить золотую наклейку, тем самым уменьшая их количество. Ну а на этом все, вы также можете оценить мои другие видео по ссылке ниже или же вот здесь на экранчике. Ну все, с вами был я, RedFantom, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.